Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья, партнеры, коллеги. Итак, сегодня мы поговорим с вами о наших замечательных компаниях, о нашем роботе и маркетинг, или точнее, юридическое название нашей компании в Export Alliance Limited Company. И здесь мы на экране сегодня видим, вот сейчас точнее видим, страницу, на которой главную страницу, это здесь еще не выполнен вход, но вот внизу, внизу этой страницы как раз все регистрационные данные нашей компании присутствуют. Это и ее юридический адрес, и фактический, кстати, адрес тоже, компания находится действительно по этому адресу в Гонконге, ее регистрационный код, и также видим торговую марку или торговый знак, он зарегистрированный, это АИ-маркетинг. Вот сегодня мы будем говорить именно о АИ-маркетинге да? больше. Ну, Во-первых, так короче, чем в Export Alliance Limited, а во-вторых, ну, привычнее, скажем так. И что это за компания? В 2017 году собрались несколько программистов, специалистов в сфере интернет-маркетинга, и с, у них был опыт уже для, до этого, до нашей компании, опыт программирования маркетинговых продуктов в области интернет-маркетинга, ну, такие как обменники, криптобиржи какие-то, да, такие кошельки и так далее. Но они собрались для того, чтобы создать именно вот у них возникла идея создать рекламного бота или рекламного робота. И во втором квартале 2017 года мы видим здесь дорожную карту, видим это число, и произошла регистрация компании, собственно говоря, для того, чтобы разработать этого робота. И дальше видим вехи его создания, но интересная наша дата следующая. Это второй квартал 2019 года, мы видим, произошел запуск, сайта, А точнее это произошло в апреле. В апреле 2019 года наш робот увидел свет. К четвертому кварталу, или точнее в четвертом квартале 2019 года наш робот уже был доступен на любом сайте, на любом браузере. И, собственно говоря, с этого времени он начал уже работать в том виде, в котором мы видим его сегодня. Ну, дальше видим э, развитие компании в течение 2020 года. И также видим, что и на 2021 год дорожная карта э, имеет свое развитие. И мы знаем, у нас уже было объявление о том, что есть новые продукты, которые будут запущены. И в ближайшее время, я думаю, что наша дорожная карта тоже будет обновлена. То есть компания она активна, она продолжает свое развитие, и это говорит тоже в пользу безопасности нашей компании. Что делает наш робот или что конкретно, какая работа происходит и за что, собственно говоря, на чем здесь зарабатываются деньги? Наш робот, он показывает баннерную рекламу в интернете. Мы ее часто видим, когда сами находимся, может быть, в каких-то или поисковых системах, в Ютубе, на каких-то сайтах мы видим баннеры. Да? Друзья, я очень прошу, пожалуйста, не включайте камеры, потому что меня сразу же перекрывает пол экрана, и я просто не вижу, о чем я говорю. Кто включил камеру, пожалуйста, погасите и больше не используйте ее. Так, наш робот сотрудничает через кэшбэк агрегаторов более чем с 20 тысячами онлайн-магазинов, которые подключены к системе кэшбэк. Мы наверняка знаем о том, что это за система, каким образом она работает и чем он интересен и выгоден. Но наша компания как раз-таки зарабатывает на этом самом кэшбэке. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки наш робот предлагает рекламу, рекламируя эти интернет-магазины и показывая рекламу пользователям сети. Но, друзья, он не просто показывает эту рекламу, он обладает искусственным интеллектом. То есть он вначале собирает информацию о пользователях сети, вот эти вот самые куки, которые мы так часто любим чистить для того, чтобы нас, наш компьютер не перегружал, робот использует. Он собирает информацию о том, что интересует пользователей сети, о их связях, о том, какие страницы они просматривают, в какие магазины они посещают. И потом на основании этой эмпирики, аналитики, он делает уже вывод о том, какую именно рекламу показывать тому или иному человеку, который сидит за компьютером. И по результатам работы нашего робота мы видим, что он делает это достаточно эффективно, и потому что у нас растут с вами заработки. Но давайте посмотрим немножко подробнее, как именно… Это происходит так, что-то у меня открывается панель. Смотрите, здесь небольшая схема для того, чтобы понять, как именно происходит действие. Наш робот показал рекламу какому-то человеку, потенциальному покупателю. Потенциальный покупатель кликнул по этой рекламе, прошел в интернет-магазин, ознакомился с товаром и, предположим, товар ему понравился, и он его приобрел. И здесь мы видим схему продвижения, собственно говоря, денег от покупателя до нас. Итак, покупатель оплатил покупку. Соответственно, допустим, здесь вот в примере указано, что он сделал это на 100 долларов, пускай будет, да? Продавец, соответственно, обязан отправить товар нашему покупателю. Покупатель... Получив этот товар, должен его осмотреть. У него есть определенный срок для того, чтобы принять покупку или отказаться от покупки. Допустим, наш покупатель он принимает покупку, нажимает, соответственно, какую-то кнопочку, галочку, или просто у него истекает срок возврата или выставления претензий, да, отказа от покупки. Соответственно, сделка считается у нас подтвержденной. Значит, у нашего продавца появляется обязанность оплатить оговоренный в договоре кэшбэк с кэшбэк-сервисом или кэшбэк-агрегатором, как мы называем его правильно в нашей маркетинговой среде. Да? Кэшбэк-агрегаторы – это крупные компании, которые как раз-таки напрямую и заключают договора с теми 20 тысячами магазинов по всему миру. Наша компания на сегодняшний день сотрудничает примерно со 100 кэшбэк-агрегаторами. такими сервисами, кэшбэк -агрегаторами. Что делают эти сервисы? Ну, мы наверняка знаем, да. иногда мы имеем и пластиковые карты, которые позволяют нам получать кэшбэк, допустим, каких-то офлайн-магазинов да, конкретных, которые находятся в нашем населенном пункте, например. Да. Вот эти карточки как раз-таки и вообще вот этот сервис как раз-таки организуют вот эти вот агрегаторы. Но делают они часто это не сами. Их задача, основная задача кэшбэк-сервиса – это привлечь покупателя к продавцу. И кэшбэк-агрегаторы заключают договора непосредственно с маркетинговыми компаниями, ну, в частности вот с нашим АИ-маркетингом, с нашим роботом. Потому что именно наш робот обеспечивает демонстрацию рекламы покупателю, и покупатель, соответственно, может прийти уже в магазин. Поэтому у кэшбэк-агрегатора, в свою очередь, возникает обязанность оплатить оговоренный кэшбэк уже в договоре между кэшбэк-сервисом и АИ-маркетингом. В нашем примере это 10 долларов. И вот эти 10 долларов уже делятся между нами следующим образом. 55% от полученного кэшбэка, мы видим, 5,5 долларов от 10 долларов, это 55% получаю, получаем мы с вами. Да? Мы получаем это за то, что, собственно говоря, мы и оплачиваем эту рекламу, ждем, пока товар придет покупателю, пока покупатель подтвердит сделку или не подтвердит, и, соответственно, пройдет вот эта вся цепочка, и мы с вами зарабатываем наши 55%. На этом да за то что мы проинвестировали вот эту вот рекламу кроме того а и маркетинг 25 процентов или два доллара забирает себе на расходы на развитие своей системы на оплату зарплат на оплату офисов доменов ну в общем все все все расходы которые только необходимы компании для того чтобы это наш наш бизнес он развивался рос и появлялись у нас и новые продукты и работали прекрасно старые а еще 20 процентов у нас уходит в особый фонд фонд протект или в страховой фонд для чего это делается друзья для чего нам нужен этот фонд? Ну вот Он нужен как раз на тот случай, если покупатель по какой-то причине откажется от покупки. То есть он вернет товар продавцу, товар продавец, соответственно, возвращает у нас деньги обратно покупателю, и у него не возникает обязанности оплатить кэшбэк-сервису. Кэшбэк у кэшбэк-сервиса, соответственно, не возникает обязанности оплатить нашему роботу, и у нашего робота не возникло бы... Обязанность оплатить эти 55 процентов от кэшбэка и нам. Но тут в дело вступает как раз вот этот вот фонд протект или страховой фонд. Независимо от того, если покупатель наш отказывается, точнее, да, если покупатель отказывается, если такая ситуация происходит, то фонд Protect мы все равно получаем из фонд протекта наши 55 процентов. Да? То есть мы получаем в любом случае, подтвердит наш покупатель сделку или откажется от нее, мы в любом случае получаем 55%. И, друзья, мы видим на этой схеме, что здесь прослеживаются интересы всех сторон. Да? И даже происходит некое переплетение интересов да? или консолидация интересов сторон. Ну какие? Давайте посмотрим. Покупателю понятно, интересно. Он сидит дома за компьютером, заказывает товар. Получает, возможно, даже свой кэшбэк от продавца. Это зависит от их уже договоренности. И как бы покупателю ну, все замечательно и хорошо. Он, его интерес абсолютно понятен. Да? Он увидел рекламу, кликнул, купил, удовлетворен товаром, и это его интерес. У продавца интерес тоже понятен, потому что если раньше мы знаем, как строился маркетинг любой компании конечной, да, которая продает свои товары конечному потребителю, насколько было им сложно или необходимо привлечь покупателя к себе в свой магазин за своим товаром. Да? Использовался и телевидение, реклама по телевидению, и по радио, и в газетах, и помните, вот все вот это вот, да. И это занимало достаточно большой, отнимало точнее достаточно большой бюджет. От их оборота да, доходил бюджет, рекламный бюджет доходил до 50-60% от оборота. Почему? Потому что реклама была массовой и далеко не каждый человек, увидев эту рекламу по телевизору, спешил в магазин, ломая ноги, чтобы купить тот товар, который значит, наш продавец отрекламировал. Здесь же в данном случае продавец не тратит своих денег вперед, не замораживает их вперед. И он оплачивает результативную рекламу. То есть пришел покупатель, купил товар, у продавца появилась обязанность оплатить услугу рекламы. Не купил, вернул товар обратно, у продавца отсутствует обязанность оплатить рекламу. Продавцу это выгодно. Кэшбэк-агрегатору или кэшбэк сервису наше сотрудничество тоже выгодно. Он зарабатывает за посредничество небольшой свой процент, но обеспечивает себе опять-таки, он не морозит деньги вперед и обеспечивает себе, в общем-то, хороший доход даже на столь низком проценте. Нашему роботу этот, эта схема тоже она интересна и полезна. Да? Опять же, наш робот он не морозит свои средства вперед, он не должен бегать по банкам для того, чтобы вот эти вот оборотные средства себе получить или еще что-то сделать, да, как, какое-то, как привлечь к, капитал, он занимается непосредственно конкретно своей работой. То есть он обслуживает нас, клиентов, он обслуживает покупателей, показывая им рекламу, разрабатывая ее, может быть, да, вместе с кэшбэк-сервисами и выполняя, привлекая, вернее, вот эту вот, выполняя работу по привлечению покупателя к продавцу. И ни на какие вещи он больше ну не отвлекается, да, и нам это выгодно, потому что мы хотя и морозим свои средства, но мы получаем хороший процент. Таким образом, интерес всех сторон, участников этого процесса, он четко прослеживается, и на мой субъективный взгляд, да, на, мой личный, на мое личное мнение, что этот процесс он весьма надежен, потому что я понимаю, в чем заинтересованность нашей компании, нашего робота в таких, как мы с вами, да, в наших клиентах. И это, конечно же, повышает надежность этого бизнеса в мои глаза. Ну, давайте, друзья, посмотрим, перейдем непосредственно в кабинет и посмотрим, что же мы видим, когда мы подключаемся к системе, когда мы приходим сюда, подписываемся по ссылке, которую нам предлагает наш спонсор. Как правило, мы, когда мы зарегистрировались, когда мы представились нашему роботу, мы попадаем вот в такой вот кабинет. Что мы здесь видим? Видим мы, как правило, статус нашего робота будет выключен. Здесь везде будут нулевые, да, нули стоять везде. На рекламном балансе у нас, как правило, будет 50 долларов подарочного сертификата, о нем немножко ниже. Здесь тоже будут нули. Соответственно, что дальше происходит? Дальше происходит модерация рекламы или, точнее, подготовка, введения наших средств, нашего рекламного баланса в работу или в пул. За это время, а время это занимает до 72 часов, за это время собирается определенный пул, людей которые тоже пополняют свой рекламный баланс под них модерируется реклама и этот пул уходит в работу обычно это происходит до 72 часов в этом случае когда у нас уже пул ушел в работу наш рекламный баланс обнуляется а деньги нам попадают в рекламный бюджет вот сюда то есть наши 50 долларов мы уже увидим в рекламном бюджете как только это произойдет Статус нашего робота меняется с «Выключен» на «В работе» и робот автоматически начинает показ рекламы. Он это делает сам. Никаких Дополнительных кнопок для того, чтобы запустить его в работу у нас нет. Никаких настроек, чтобы настроить нашего робота, чтобы он эффективнее, как нам кажется, показывал нашу рекламу, здесь тоже нет. Собственно говоря, робот все это делает автоматически. И мы можем проследить его работу дальше в следующем разделе «Раздел статистики». Заходим в раздел «Статистики» и здесь мы уже можем оценить, насколько эффективно работает наш робот. Что мы здесь видим? Видим мы здесь ряд граф, которые показывают, ну, позволяют нам оценить или сделать какой-то анализ нашей, работы нашего робота. Значит, Когда у нас с рекламного бюджета, вот у нас здесь 50 долларов, помните, тот же самый бюджет, как у нас был там. С рекламного бюджета каждый день у нас списываются какие-то средства. Допустим, 5 долларов каждый день у нас списывается в раздел ⁇ Израсходовано да? ⁇ У нас рекламный бюджет не уменьшается, у нас увеличивается наш ⁇ Израсходовано ⁇ бюджет. Соответственно, на эти 5 долларов робот начинает показывать рекламу в интернете. И мы видим, что наша реклама показана там 10, 15, ну в моем случае 33 419 просмотров было произведено по рекламе, которую показывал робот. Из этих людей, которые сделают просмотры, какая-то часть придет к нам кликнет точнее по рекламе заинтересуется товаром и пойдет в магазин мы видим что у меня это 15 669. от там, просмотров скажем 10 ну возможно 5 человек или там четыре человека посетят магазин далее видим что из этих посетителей с 15 тысяч 2588 раз произошли продажи и именно вот за эти продажи я получаю кэшбэк. Это мои 55% кэшбэка, которые я получил от работы моего робота. Здесь все понятно. Здесь нужно учитывать, что все вот эти вот графы, они не обнуляются, кроме дохода. Доход он у нас показывает фактическое соотношение между рекламным бюджетом и кэшбэком. И это эти числа меняются. Но остальные числа, они у нас постоянно плюсуются. Да? То есть мы добавили на рекламный бюджет новых средств, они у нас ушли в работу в рекламный бюджет, соответственно, у нас эта сумма прибавилась, она не обнуляется. Поэтому, чтобы нам было легче ориентироваться, что же у нас сейчас происходит действительно в финансовом плане, у нас есть такая виртуальная карта. Зеленая карта, как мы ее еще называем. И здесь мы видим фактический баланс, денежный баланс, который существует ну, в моем кабинете на сегодняшний день. Здесь мы видим две строки: строка в ожидании и строка ваш кэшбэк. Чем они отличаются? Значит, когда у нас робот показал рекламу, человек посетил магазин и купил что-то, у нас прибавился наш кэшбэк, и эта сумма на эту же сумму у нас увеличивается раздел в ожидании. То есть это означает, что была совершена покупка и человек ждет получения своего товара. Как только товар прибудет к человеку на место, как только он его оценит и подтвердит покупку или у него истечет срок на подтверждение этой покупки, то сумма из графы «в ожидании» будет перенесена в графу «ваш кэшбэк». И вот уже вот этой суммой, вашим кэшбэком, мы можем распоряжаться так, как нам хочется. Мы можем, ну, например, реинвестировать его опять в работу, добавить его в рекламный бюджет, в рекламный баланс, простите. Или мы можем эту сумму вывести себе на какой-то внешний кошелек. Или мы можем эту сумму вывести себе на карту. Или мы можем ее отдать... Ну, нашему партнеру, например, какому-то, да, тоже мы можем таким образом пополнить, помочь пополнить кому-то из партнеров таким образом, да, кабинет. То есть мы можем действовать с этой суммой уже по нашему усмотрению. Но раз уж мы заговорили о пополнении отправления, давайте мы посмотрим, как именно это происходит. Сейчас подгрузится кабинет и так мы находимся в разделе опять статистики вот пополнение и пополнить мы можем бюджет это пополнение имеется ввиду пополнение как раз таки рекламного баланса пополнить мы можем от 10 долларов начиная от 10 долларов и пополнение возможно несколькими способами Ну, первую конечно стоит это использовать тот кэшбэк, который у меня здесь есть, 381 доллар. Вот он показан. Или я могу использовать Visa, MasterCard, Maestro или российская карта Мир, Сбербанковская. Да? Кто из России знает, наверняка есть. Также есть возможность пополнить электронными платежами через электронные кошельки Apple Pay, Google Pay, Kiwi, Яндекс, Альфа, Клик. Мы можем использовать криптовалюту, криптокошельки, биткоин, эфир или тезер r 20 Мы можем пользоваться таким уже достаточно зарекомендовавшим себя старым кошельком Perfect Money и продвинутым кошельком Pair. Pair, кстати, работает и USD, да? то есть пополнение возможно из Pair USD. Да, Pair далеко сегодня не со всеми компаниями работает, но с нашей компанией он оставил сотрудничество. Соответственно, и вывести деньги мы тоже можем разными способами. Ну, к примеру, 100 долларов. Кстати, друзья, то, что я говорил про подарочный сертификат. После того, как у вас отработал ваш подарочный сертификат, первый вывод – которые вы сможете сделать, это от суммы 100 долларов. И до, пока у вас подарочный сертификат будет работать, здесь у вас в, в, в закладке «Отправить» будет также поле, по которому вы можете вернуть обратно подарочный сертификат. То есть подарочный сертификат, он у нас возвращаемый, 50 долларов. Мы возвращаем обратно. А вот те деньги, которые заработает подарочный сертификат, мы оставляем их себе. Как правило, подарочный сертификат зарабатывает у нас от 70 до 80 долларов. То есть вернув 50 обратно компании, мы зарабатываем от 20 до 30 долларов. Но для того, чтобы нам их получить себе уже в кошелек, у нас должна скопиться сумма, в вашем кэшбэке, вот здесь вот наверху в зеленой карте, не менее 100 долларов. Первый вывод от 100 долларов. Последующие выводы у нас уже ограничены минимумом. Минимум, который у нас есть, если мы выводим на виза или MasterCard или Maestro, и так далее. Минимальный вывод это 15 долларов. Сейчас идет пром, по которому комиссия не берется до 14 числа, до 14 января. У нас за вывод на наши банковские карты компания денег не берет, комиссию не берет. Но если мы выводим, допустим, ну, на Яндекс деньги, допустим, те же самые, а тоже не берет, смотрите-ка в биткоины, да, э, комиссия составляет 3 доллара. После 14 числа комиссия будет везде 3 доллара. Поэтому э, можно воспользоваться, кто уже имеет сумму на вывод, можно воспользоваться сейчас э, таким предложением. Значит, вывод у нас тоже возможен, опять-таки, на мастер, маэстро, виза, э, мир. Карты, банковские карты, на электронные кошельки Kiwi Яндекс, на биткоин, эфир и тезар криптовые кошельки наши, на Perfect Money и Pair USD. Для того, чтобы нам это вывести, мы сюда в реквизиты получателя вносим номер карты, вносим именно так, как здесь мы видим на экране. Без пробелов все 16 цифр. Никаких больше заполнений нет, то есть мы не, не указываем здесь получателя, имя и фамилию, и поэтому нужно ну, соблюдать внимательность, когда вы возите, вводите реквизиты получателя, то есть не ошибиться, иначе ваши деньги уйдут на чужую карту, а поскольку нет имени и фамилии, то они, как правило, обратно уже возвращены не будут. Поэтому будьте внимательны при заполнении реквизитов. Мы рекомендуем каждый вывод делать вот такой вот скрин экрана, как минимум, да, чтобы было видно и реквизиты, и сумма, и куда вы выводите, и ваша зеленая карта с конкретным вашим номером, который привязан к вашему непосредственно кабинету. Вот. Это делается для того, чтобы мы потом могли обратиться в техподдержку, если вдруг что-то э, мы ошиблись. Регламент вывода не случайно составляет 24 часа, до 24 часов. Опять-таки мы за это время можем э, заметить ошибку и обратиться э, в нашу техподдержку. Рекомендуем делать это как можно реже, не ошибаться и все-таки, там, знаете, по старому правилу, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Да? То есть постараться все-таки нужно сделать это нормально, чтобы у нас не было никаких обращений. Что еще здесь мы видим в разделе статистики? Мы видим также наши дневные наши доходы и более подробно. Здесь мы видим общую сумму, да, которая пришла нам за день, а более подробно мы можем рассмотреть в разделе «Покупки». В разделе «Покупок». Здесь каждая сделка, которая происходит нашим роботом, каждый кэшбэк, он описан. И мы видим, что сегодня в 15.30 у Магазина Глассы Слит какой-то, да, была совершена покупка на 35 долларов и 88 центов. Кэшбэк в этом магазине по договоренности с нашей компанией составляет 8 процентов. Соответственно, ваш кэшбэк или мой кэшбэк точнее, 1 доллар 58. То есть это мои 55 процентов, которые я получаю. 1 доллар пятьдесят центов это мои. Деньги, которые мне приходят от этой сделки. Отчисления или те самые 45%, 25% компаний и 20% страховой фонд составляет 1 доллар 29 центов. И мы видим вот этот вот срок ожидания. То есть за это время, за 41 день, мы, кстати, обратите внимание, мы обращаем внимание всегда, что здесь у нас знак, значок «примерно». То есть это не равно не точно 41 день, а приблизительно. Во-первых, человек может раньше получить посылку и раньше нажать подтвердить, соответственно, может пройти меньше времени, чем 41 день, а может случиться и так, что э, все-таки это связано с транспортировкой товара, особенно сейчас, э, во время пандемии товар, товары бывают задерживаются, перевозка испытывает э, тоже какие-то определенные свои трудности, и, соответственно, этот срок может быть увеличен. поэтому Четко так сидеть и отсчитывать дни, ну, можно, конечно, но большого смысла не имеет. Можете поверить мне на слово, ну или не на слово, я покажу, что все сделки компаний подтверждаются. Но здесь, в общем-то, понятно, да, как только у нас подтвердится сделка, статус, Сделки тоже изменится в ожидании на подтверждено. И вот, друзья, если мы пойдем дальше, посмотрим да в конец, мы видим как раз таки, что все сделки, все сделки у нас подтверждены. Нет ни одной отменено в статусе, да, никаких таких статусов других нет. Только есть статус в ожидании и статус подтверждено. Других статусов нет. То есть все сделки подтверждаются. Поэтому можете не волноваться по поводу того, что прошло уже тут, допустим, 45 дней. Сделка у меня еще до сих пор находится в статусе «в ожидании». Это означает два варианта. Первый вариант, что задержка произошла с доставкой товара, и, соответственно, этот срок продлен. Или, может быть, клиент отказался от покупки, и, соответственно, происходит согласование, и эта сумма будет нам засчитана из страхового фонда. Но они все обязательно у нас попадают в наш кэшбэк. Что еще, друзья, мы видим здесь и как мы еще можем здесь зарабатывать средства? Ну вот мы видим, что у нас появляется новый раздел, он еще не запустился. В первом квартале у нас будет очень мощный помощник, а и ассистент. Здесь можно почитать о нем информации, но поскольку о нем еще, ну, он еще не работает, я не буду на нем останавливаться. У нас есть еще два замечательных раздела, которыми мы активно тоже пользуемся. Я знаю, есть партнеры, которые очень активно используют эти два варианта. Это онлайн-шопинг и офлайн-шопинг. Тоже молодые разделы. Мы можем не только зарабатывать на том, что мы показываем рекламу. Наш робот точнее показывает рекламу в интернете, но мы можем также и сами воспользоваться замечательным предложением. Ну, например, мы заходим в онлайн-шопинг. Нам ну, нужно купить компьютер. Мы с вами можем зайти по этой ссылке непосредственно в компанию Ленова, зарегистрировать там свой магазин. Если у нас до этого уже был магазин, мы должны сделать новый через эту ссылку. Выбрать себе компьютер, оплатить его. И точно так же, как и все, мы можем получить до 7% кэшбэка на наш режим ожидания. А когда мы его получим и истечет срок, соответственно, подтверждения или мы подтверждаем сделку, мы получим это на размороженный счет ваш кэшбэк. И таким образом мы купим себе компьютер с 7% ну, до 7% кэшбэка э, или скидкой. Более того, мы можем эту, э, эту ссылку дать э, нашим знакомым, друзьям, э, родственникам, да, что вот поделившись, я купил классный компьютер непосредственно от производителя. И если хочешь также, то вот на тебе ссылку. Человек покупает, мы получаем с вами кэшбэк. Хорошо? Здорово? Да. Многие, я знаю, партнеры активно используют, пользуются этим разделом. Помимо того, что мы можем покупать что-то в онлайне, мы также можем покупать и в офлайне. Такая возможность у нас есть с этого лета. Мы можем зарегистрировать свою карту, с которой мы обычно делаем покупки. Имеется в виду банковская карта. И э, сходив в магазин, ну например, пошли мы с вами в магнит, сходили, да, приобрели там какие-то товары себе, взяли чек, сфотографировали его, этот, ф, эту фотографию приложили в этом разделе и получили полтора процента кэшбэка в течение 14 дней. Они также поступают к нам э, сюда наверх в зеленую карту. Таким образом, мы тоже можем получать. Прибыль. Но, друзья, это то, что касается пассивных видов заработки, заработков. Но для тех, кто не хочет довольствоваться только лишь работой на пассиве, но хочет как-то и получать, развивать свой бизнес и получать больше, а мы знаем, что люди, которые развивают свой бизнес и которые стремятся к тому, чтобы ну, и помочь и компании, и самому себе, они всегда будут получать намного больше, чем получают те, кто живут на пассиве. И для таких людей предусмотрено тоже несколько программ. Да? Мы сегодня говорим о реферальных программах. Итак, если мы рассказали о этом замечательном возможности, о, таком, о такой возможности нашем друзьям или родственникам, и кто-то сказал, выразил желание о том, что он тоже хочет иметь такого робота, то мы можем опять же его подключить к этой системе, он будет закреплен за нами, и, соответственно, каждый раз, когда такой человек будет пополнять свой рекламный баланс, мы с вами будем получать 5% от суммы, на которую он пополнит свой рекламный баланс. Пополнит человек с течением времени свой рекламный баланс, скажем, на 1000 долларов, мы с вами получаем от этого 5%. 50 долларов мы с вами заработаем. Здорово, но ну, почему нет? Помимо того, что мы зарабатываем с наших партнеров, которых мы приглашаем в этот бизнес 5% на компанию AI Маркетинг, у нас также есть еще одна компания. Эта компания называется ANB. Network. Мы вот сейчас находимся на его сайте. Это партнер компании, они работают в партнерстве. И если наш, наш робот или АИ-маркетинг, он непосредственно занимается разработкой, развитием системы кэшбэк робота, то компания АИНБ-нетворк, она занимается тем, что привлекает партнеров в сеть или занимается вот то самое MLM, которое мы все, ну, многие из нас любят да, заниматься такими, развитием такого бизнеса. И это очень выгодно. Итак, мы с вами помним, что мы на компанию AI-маркетинг получаем 5% от рефералов, которых мы пригласили. Здесь же более, более глубокая сеть. Здесь мы не ограничены только лишь первой линией. Мы имеем доход от всех линий, которые только под нами будут. То есть будет под нами там 100 линий, со 100 линий будет идти товарооборот. Будет 1000 линий, с 1000 линий будет идти товарооборот. Соответственно, когда мы с вами пригласили партнера и он пополнил своего робота, у нас точно так же возникает здесь товарооборот. Поначалу мы с вами имеем реферальное вознаграждение в 5%, но по мере роста нашей структуры и развития, да, то есть роста товарооборота в нашей структуре, вот мы видим 10 долларов у нас товарооборота прошло, у нас также остался 5%, но сменился наш статус. А следующий наш статус поменяется, когда у нас через наш товарооборот, через нашу структуру пройдет 4096 долларов. Наш статус изменится на 6%. То есть мы будем получать 5% от первых линий на наш, на наш робот, на нашего робота AI-маркетинг. Помимо этого мы будем еще получать 6% на, вот сюда вот, на кошелек в, здесь в компании INB Network, так называемый партнерский счет, партнерка, как мы ее между собой называем, PRTN. И это тоже доллары, да, то есть один ПРТН равен также одному доллару, соответственно. Дальше что мы видим? У нас проходит товарооборот следующий, да, 8192, мы вырастаем по статусу. У нас уже 7%. 7% получаем мы на партнерский счет и 5% с наших первых линий мы получаем по-прежнему на наш AI-маркетинг. Но при этом, друзья, здесь возникает интересная такая вещь. У нас ведь есть с вами партнеры, которые находятся статусом ниже нас. Допустим, наша первая линия находится в статусе 5% только, а мы уже в 7%. Соответственно, наш партнер получает 5% от товарооборота своей структуры, а мы получаем разницу в 2% от той же самой его структуры, которую построил наш партнер. Выгодно? Да, безусловно. Помимо того, что мы можем вырастить наш, наш реферальный доход до 15%, то есть всего получается вместе с АИ-маркетингом уже 20%. С наших первых линий мы всегда будем получать 20%. Помимо этих реферального вознаграждения, мы можем также получать еще и бонусный выкуп. Более подробно вам расскажет наш ваш спонсор, точнее, но смысл здесь следующий. Если у нас развивается как минимум две ветки, может три, может пять, десять, все зависит от вашего Усердие, скажем так, да, но минимум две ветки. И начиная со второй линии под, нашей, под, нашей, ну, под нашим кабинетом, когда у нас возникает оборот в двух ветках со второй линии, когда проходит 4096 долларов, соответственно, мы с вами зарабатываем 100 долларов премиального бонусного выкупа. Далее 500 долларов, да, когда у нас следующая наша ступенька закрывается. Полторы тысячи, две с половиной, и мы видим до двух миллионов. Всего на каждый аккаунт предусмотрен вот такой вот бонусный, выкуп до 5 миллионов долларов пяти с половиной миллионов долларов друзья это очень э, привлекательный бонус очень многих он привлекает и в нашей структуре есть партнеры которые получили уже и 20 тысяч и 50 тысяч и есть э, и 150 тысяч и по моему э, у нас есть один партнер, вышестоящий, который уже получил 650 тысяч долларов. Вот, поэтому это все работает, это все реально. Весь вопрос только в нашем участии.